Всем приветик. Тема сегодня Совет. Расклад плюс Египетский, <coughs> египетский пассион. Так, подсказка. Осознанность, ясность происходящего, видение себя со стороны, также осознавать, понимать ясность происходящего. <coughs> Возможно, вы много чего не видите. Вы можете не видеть, что вокруг вас происходит. Даже можете не понимать. Если вы будете прислушиваться к своей осознанности, осознавать, что произошло, что происходит, вы сможете видеть ясность происходящего смысла суть. Итак, с первый ряд смотрите тут вот, совпадение. Так, давайте вот так. Здесь нету. Так тут совпадение. Так у нас здесь есть третий ряд у -у -у. и четвертый ряд <coughs> так надеюсь сейчас он видно давайте первый ряд начнем первый ряд Здесь у нас вот <связь> Так. Опасность, месть, насилие. Осознанность. Хотела сказать, передает. <связь> передает. Совет. О. Совет от осознанности. Если вы не будете понимать, что происходит вокруг вас и что вы делаете, то, возможно, будет опасность для вас. <coughs> так, хорошо. Смотрим, что тут еще. Так, солнце, солнце, так, солнце, счастье, удачи. <coughs> Если вы будете прислушиваться к своей осознанности, пытаться видеть себя со стороны и также видеть, например, что может произойти впоследствии в ваших действий. Также ясность происходящего будете хорошо понимать, вы сможете получить в подарок счастье и удачу. Так, посмотрим, что тут еще есть. У -у -у. Так, это третий, да, Это что делать? <coughs> а вот смотрите солнечные часы. Так, вроде они так лежали. А нет, подождите, нужно делать вот так. Вот так. Я уже запуталась. Отпустим а, так. Солнечные часы. У -у -у. Часы солнечные. Судьба. У -у -у. Осознавайте себя за них, свои желания. Выносите ясность в своих словах, в своих действиях, в своих поступках. Будь самим собой. У -у -у. Посмотрим, что тут еще может быть. Я больше не вижу тут. Подождите, если взять вот четвертый и первый ряд, вот. Саркофаг. Саркофаг. Болезнь. Старайтесь осознавать, что если у вас что-то болит, то не надо говорить, что оно пройдет, заживет. Надо обращаться обязательно к врачам сдавать анализы. Смотрите результаты анализов у врача. И также вам врач посмотрит там по результатам анализов УЗИ, процедур которые также назначает врач. Посмотрит и решит, нужны ли витамины или лекарства в каком состоянии находится ваш организм в данный момент. Я окажет вам помощь. А самолечение. По поводу самолечения. Если хотите курс самолечения, также посоветуйте у врача на вот, Например, на месяц, на два, там, на несколько месяцев, на год. И же по назначению врача будете эти уже принимать как вам прописано по курсу но если вам врач будет вот, вот вы курс попьете и потом можно повторить и вот ну, даже вот сколько там дней лекарства надо или витамины возможно то уже вы будете по назначению врача сами себя продолжать не то что лечить а помогать своему здоровью ну, давайте тогда посчитаем сколько тут подсказка так первый ряд первый ряд вопрос второй ряд два так. а смотрите кто тут у нас еще вот жук жук жук жук жук жук скоробей <coughs> так скоробей долгожданная встреча осознанно ставит вам подарок долгожданную встречу у кого, как может быть у кого-то с человеком у кого-то именно с природой <coughs> а у кого-то животным а у кого-то стричь самим собой за со своей душой <coughs> со своим внутренним я так. Так, сколько я тут Сейчас, так, раз два, два три 4 5 вроде правильно 5 5 5 советов 5 <coughs> советов от вашей осознанности знаете, что я увидела? Вот четвертый ряд и первый ряд. Ажилия, ажилия, Подарок. Осознанность дарит вам подарок, о котором мечтаете или бы хотели, чтобы исполнилось ваше заветное желание. Вроде-то. Да. Так, теперь давайте наверное, заново почитаю. Сколько? Раз, два, три. 4, 5, 6. 6 советов. Дети да, 6, наверное. советов от осознанности. Осознанность в данный момент и в данный. Точнее, в данное время, в данный момент, в данное время и в данный миг. Начать понимать, научиться себя, слышать себя. Понимать, что происходит вокруг. Даже понимать свои чувства. Осознавать самих себя. Осознавать свои... все те переживания, которые у вас есть. И понимать, что они вам ни к чему. И осознавать, что вокруг происходит, то, что в мире столько всего интересного и красивого. И также осознавать себя любимыми людьми. Именно сами себя в первую очередь вы любите. Потом семью, родных, родственников, друзей. Осознавать самих себя как личность, как людей, как душу духовную свою, веру в себя. В первую очередь надо верить в себя, а потом во что угодно, в кого угодно. Самое главное – это вера в себя. Самый лучший друг, лучшая подруга – это вы сами у себя. Вы себе верите, вы себе доверяете. Вы надеетесь, полагаете только на себя, на свои силы, на свою веру. Все, что у вас есть сейчас – это вы сами. Вы владеете только собой, своим телом, своими чувствами своими мыслями. Вы решаете, о чем думать. Вы решаете, как поступать. Вы осознаете именно себя. Возможно, вы даже и не знакомы. Познакомьтесь самими собой. Дайте себе именно то имя, которое вам больше всего нравится. Какое имя вам доставляет радость, счастье. И называйте себя этим именем. Относитесь к себе с уважением. Цените себя. Осознавайте свои чувства. Самих себя, свои желания. Будьте самим собой. Честными, справедливыми, открытыми. Задавайте себе вопросы и на эти же вопросы сами отвечайте себе Дело тут, конечно, не в том, чтобы вести беседу с самим собой, в душе разговаривать. В какой-то степени это нормально. Но когда вы начинаете спорить, или вам неприятно, или вам не нравится, или чувствуете, что что-то не так, или вы думаете, что это не вы? Вы можете подойти в зеркало, посмотреть на себя. И задать вопрос. Если это не я, то кто я? Где я? Внесите ясность в свои мысли, в свои поступки, в свои действия, в свои привычки. Именно какие привычки вам необходимы, зачем, для чего, почему и как. Также научитесь понимать. Понимать других людей. В первую очередь, конечно же, понимать себя, потом уже других людей. Кто вам сможет помочь, сначала такой вы сами. Если вы сами себе сможете помочь, сами в себя дать руку помощи или взять руку помощи, именно воспользоваться самопомощью, именно помочь себе, если вы с радостью будете себе помогать, вы сможете помочь другим. Сначала надо научить помогать себе, помогать в любых сферах, в любых вопросов Самим себе разрешать все ваши проблемы, трудности. Самим себе <coughs> позволять думать именно в том плане, как могло бы быть иначе, если поступить по-другому. Искать варианты своих действий, как можно наиболее правильно поступить и справедливо. Также не только надо научиться верить в себя, доверять себе любить себя, радовать себя. Если вы сможете любить себя, то вы сможете любить и других. Если вы сможете дать любовь себе, вы сможете дать любовь и другим. Если вы будете понимать себя, то и вы сможете понимать других. Если вы будете давать себе советы, вы сможете давать советы и другим другим людям. Если вы сможете слышать себя, и прислушиваться к себе, также и другие люди смогут вас слышать и прислушиваться к вам. Самое главное это... Не то чтобы убедить себя в чем-либо а именно понять осознать самих себя также по поводу фильмов хотела бы сказать если вы увидели героев которые вам понравились там, в нескольких фильмах или даже один фильм взять вам понравился герой или героиня и вы думаете как же здорово тоже, тоже хочется но ну, иметь такие же манеры такое поведение и вообще тоже быть героями самое главное для самих себя станьте героями а вот именно конечно ну не то чтобы подражать да, Учиться это себя хорошо, чему-то новому. Но надо понимать вот это вот, не то, что грани или тонкая нить, которую, которую можно переступить. Надо понимать, что если вам что-либо нравится, то надо умеренно именно держать не то, что дистанцию, а понимать, где вы, и где ваше желание, и, и кем вы хотите быть, и кем вы хотите стать. Не терять самих себя. Даже если внешне вы будете похожи на кого-то, на героев или героинь в своих фильмах, любимых, которые вам полюбились, и вы захотели тоже так же стать, быть такими же героями, даже если внешне будете похожи стараться манеры копировать это такое своеобразное учение но тут вам надо вспоминать до этого фильма вы кем были кем были вы для себя кто вы были до этого фильма кого вы не смотрели И вы должны осознавать что вы смотрели фильм в вашей жизни вы сами являетесь своими героями для самих себя вы создаете для самих себя фильм вы в этом фильме главная роли. возможно вы захотите, чтобы тоже был такой же фильм про вас. Именно вы были в главной роли. Но если вы будете именно тех героев копировать, можно так сказать, да? Стараться быть похожими на ваших героев. Вот вам предложили, да, стать героями фильма. И вы кого покажете? Тех, кого вы копировали? Чему вы научились, смотря на фильм? Кем вы стали? Благодаря тому, что вы внешне стали похожи. Или же вы покажете самих себя? Себя настоящих? вы являетесь на самом деле. И вы, конечно же, понимаете, что мы все люди разные. Да, мы, по сути, вообще мы, мы люди. Мы все братья, сестры, у нас, возможно, даже и гены одни. Так вот, нас очень много, и национальность, возможно, у нас была раньше одна, а потом стали разные национальности. Или же в будущем. Ну, не то, что сделают, а создадут один общий язык для всех, будет одна национальность общая, потому что мы все люди. Мы же делим по категориям животных. Там волки, кошки, коровы, козы. Также насекомых. Бабочки, жуки. Мы их всех делим. Морские обитатели, рыбы. Название всех видов рыб. Все морские обитатели, которые живут в воде. Мы же делим их по категориям. Природа. в этой природе есть леса. В этих лесах деревья, елки, сосны, кустарники. А мы же по категориям делим. Природа. Значит растения. Вот цветы. Цветы все разные, но они входят в одну категорию, в цветы. Цветы розы, лютики, пионы, ромашки. Они все разные. Но они относятся именно в категории цветов. Также мы люди все разные, относимся к категории людей. Поэтому мы понимаем, что мы уникальны, мы все первые. И мы все разные. Раньше хотели быть похожими на кого-то. Сейчас стараются все люди выделяться быть совсем не похожими, отличаться друг от друга. И даже когда копировать кого-то, ну не то, что копировать, а пытаться быть похожими, также привлекать к себе внимание. И если вы хотите пытаться быть со всеми другими, чтобы отличаться, вы тоже привлекаете к себе внимание. Самое главное это быть самими собой, понимать, что только вы являетесь уникальными людьми. Никого нет похожих. Конечно же, родственники есть похожие, люди есть похожие, и внешний и характер, но именно вы. Вы являетесь уникальными. Таких больше нет. С такими мыслями, с таким опытом, который пережили именно вы. Да, у всех у нас есть похожие моменты и ситуации, так как мы живем в обществе. И, естественно, мы все общаемся взаимодействием. Но все же мы все отличаемся. У каждого человека есть своя изюминка. Именно что-то такое свое, чего нет у других. Самое главное, вы есть сами у себя. И вы, конечно же, это осознаете и понимаете. Надо быть именно настоящими. Кто-то прячется под маской, там, пытаясь быть похожими на кого-то, кто-то под другой маской одевается и показывает, что совсем вот, отличается от других людей. Но ну, пора, наверное, уже одеть свою маску настоящую, которую вы являетесь. Возможно, будут смущения. Или вы будете не готовы принять и критику, принять и также хорошие слова и плохие, неважно, какие. Даже безразличие, возможно, и будет, что никто не обратит внимания, какие вы на самом деле. Да, мы все люди, мы говорим: кто-то думает, говорит, кто-то не думает, говорит, а потом только думает. Сказали, потом уже думает. Кто-то сначала подумал, потом сказал. Или подумала, сказала, или сказала, а потом подумала. Да, мы по-разному можем говорить, по-разному можем вести себя. Но мы все совсем разные. Я бы даже сравнила бы как звезды. Звезды же разные, также и мы все разные. И также мы сами для себя звезды, сами себе герои. Мы сами себя принимаем, мы сами себя любим, мы сами себя ценим, мы сами себя уважаем. Мы сами к себе относимся хорошо, с добротой. Когда вы этому всему научитесь именно относиться к самим себе, вы сможете также относиться и к другим, показывать свою доброту, показывать самих себя. Неважно, какие именно будут у других людей эмоции, когда вы будете быть настоящими. Хотя бы даже и попытаться быть настоящими. Вам самое главное будет мнение. Самое важное мнение. От самих себя. Вы начнете уже. Только у самих себя спрашивать. Советы, мнения, какие именно. В данной ситуации. О себе, о своем поведении, о своих словах. Самое главное и весомое, которое вы можете сказать слова, это только сами себе. Осознавайте, где вы находитесь, что вы делаете. Осознавайте себя. Открывайте мир. Самих себя. Знакомьтесь. Понимаете, кто вы. И кем хотите стать. Научитесь видеть себя. Всем пока.